I want to jump in. The car. No, no, no. No, you're not. Not Why? The car. Because. Главный вопрос классный. Видите, я комментарии по, по ходу дела вспоминаю и на них пытаюсь вам ответить. Недавно комментарий. В общем, ребята, история такая. Моя подушка, которую я купил, не подошла. Алло? Да. Взаимопомощи на дороге среди тракистов, среди водителей фур, как в России нет. Насколько я помню, в России водители постоянно останавливаются. <музыка> я сейчас сходил. Позавтракал или пообедал в эту кафешку. Классная кафешка, кстати, недорого там. И что было потом? Потом я пришел на станцию, они вообще не прикасались. Уже полтора часа прошло, за это время можно было все сделать. Все исправить. Они вообще не прикасались. Я говорю, ребята, а что делало, в чем дело? Они говорят, ну у нас тут другой, мы тут... у нас нет работников, ну мы типа другой сначала, а потом твой. Я так смотрю на время. Время уже три часа дня. То есть даже если они через три часа хотя бы начнут работать, то есть в шесть, они минимум, я уверен, не меньше трех часов будут делать, хотя делов там на час, сами понимаете. Два болта снизу, два болта сверху, этот я уже открутил, ну, нипель, так скажем, все, все шланги открутил, то есть вынуть, новый поставить, но они так не могут быстро. Поэтому, то есть в лучшем случае, сейчас три и еще потом три, шесть, девять часов, соответственно, сегодня нет смысла мне никуда ехать, хотя первый клиент у меня через час уже Феррари доставлять. Но я не смогу этого сделать, потому что это будет ночь, и мне надо выгружать. Ну, короче, это не, неправильно, непрофессионально клиенту ночью приезжать. Поэтому я снял отель буквально, знаете, сколько здесь? Меньше минуты я шел. Мне нужен хороший Wi-Fi, чтобы для вас ролики скачать, закачать, перекачать. А, а это не на ту сторону смотрит. Вот там буквально минуту, и я уже все, я уже в своем, Поэтому я думаю, ну смысл, я знаете, как этот какой-то, блин, бездомный. Буду сидеть и ждать, когда они мне сделают. Я могу снять отель и нормально себя чувствовать, правильно? Искупаться, пойти, переодеться. Там есть стирка. Я вчера просто постирал, ну еще раз постираю. Wi-Fi есть. Сейчас воспользуюсь Wi-Fi, мне уже скинул человек, который мне монтирует ролики. Накидал роликов, надо мне их скачать все, запланировать на YouTube, чтобы вы потом посмотрели. То есть, я думаю, что не время унывать, правда? Тем более, что я три дня провел на трассе, да, в холоде. Ну, у меня это не холодно было, но на улице было так себе. Надо хорошо провести время. В общем, теперь уже понятно, что это та подушка огромная. Она просто крепится вот так. Но вот здесь идет пластина крепления, а вот это висит на весу. Даже наоборот. Вот видите, здесь специальные отметки остались. Вот так она стоит. Вот это на весу половина. Одно крепление оторвалось. Здесь он ее специально вырезал, потому что ту часть он не может открутить. Болт здесь есть. Он его не может открутить. Поэтому он сейчас пилит болгаркой. Нет, ребята, оказалось, что это немножко другой аэрбэк. Это у меня выше тут, ниже. Даже если его попытаться занизить, то у него все равно вот здесь вот идет жесткая такая, пластик жесткий. Плюс к тому, там нет вот такой вот штуки. Я говорю, давай отрежем. Но это не поможет, ребята. Вот это вот тоже крепежное, и здесь же подается воздух, видите? Но на старом есть только это. Этой нету. И он плюс ниже мой, то есть этот мы не сможем поставить. Вот а, блин, проблемы, проблемы, проблемы. Он там резал, резал, разрезал, все-таки вынул старый. В общем, ребята, история такая: моя подушка, которую я купил, не подошла. Но, как вы помните, ехать туда где-то полтора часа. Оказывается, что у этой компании Six Flags у них есть филиал здесь в этом городе, в этом селе. И чувак, который мне ремонтировал трак, ну, этот мужичок, который с утра с кем разговаривал, классный такой, он мне говорит, поехали, без проблем сдадим. Я говорю, куда? Туда? Далеко. Он говорит, не, не поехали на моем траке, сдадим. У говорит, есть, есть две через две мили, есть филиал. Мы поехали, сдали. Вот эти, то, что я взял за 350 баксов, и оказывается, блин, вот я говорю, как я вам говорил, знаете, такие безответственные какие-то, блин. У них, оказывается, в наличии есть моя подушка. Какого черта они не проверили, сразу непонятно. И сейчас они взяли и вот эту маленькую подушку у них есть наличие. Сейчас они будут менять. Ну и потом мы перейдем к oil hub и к тому колесу, которое сдулось. Он сказал, что это возможно из-за смены погоды. Вот здесь жарко очень, на улице очень холодно. И это могло произойти в связи с этим. Ну, посмотрим. Главное, что я в шапе, и они сейчас будут этим заниматься. Уже меняют подушку. Опять пилит там все болты, ребята. Приржавели, не, не получается откручивать их уже. Все, ребята, заменили подушку. Так она выглядит. Точно такая же, не течет ничего. Все отлично. Сейчас остается разобраться вот с этим. Я думаю, что здесь просто прокладку нужно поменять между. И колесо починить с той стороны. Ну и все равно я сегодня остаюсь здесь ночевать. Так что завтра с утра поеду дальше. приподняли, когда на домкрате воздух резко закинули туда, тогда стало на место покрышка, а до этого не хотела. Видимо температура меняется, холод, резкое тепло, может быть это как-то влияет, не знаю. В общем он считает, что вот это масло это старое масло. Я говорю, так внутри было масло, я доливал по уровню. Он разобрал, посмотрел, да нет, это старое. Я говорю, ну хорошо, помой тогда, и давай посмотрим, вот он сейчас будет мыть мойкой, мощным аппаратом помоет. А потом мы посмотрим, льется или нет. Ну, конечно, льется. Ну, вот теперь пеной масло оттирает. Все сделали. Масло подлили. Шином помыл, чтобы я мог увидеть, течет или не течет еще. бы масло. Шина, правда, черная стала. Ну, ладно, покатаюсь, отмоется. Вот как можно покрасить шину, оказывается. Масло в норме. Сейчас я попросил специально таком ключом, торг называется натяжение, проверьте можно выезжать ребят я только вышел выехал из этого тракстапа, и того получается, что? получается, они поменяли мне подушку, подушку они взяли свою у них была она в прошлый раз, как вы помните, я купил две, две подушки за 300 с чем-то, а сейчас они поменяли подушку, там много было проблем они вырезали старую, вынимали ну, в общем, демонтировали ее туда если так можно сказать, достали Поставили новую, мою заглушку сняли, поставили туда. Вроде бы все нормально. Сейчас вот я специально на круиз-контроль поставил. Обороты дал немножко побольше. Хочу посмотреть, будет ли держать давление в системе. Вроде бы мы там слушали, ничего, никаких пробоев нету, Все нормально в остальном. Странно, почему тогда моя заглушка сегодня утром не держала. Странная фигня. Шины тоже непонятно, что -то было. Нам говорит, я не знаю, что произошло. Может быть, из-за перепада температур. Она так не получалась ее накачать. Он ее приподнял на дамкрат, -дам потом он расправил, резко воздух пустил туда и И Итого, ребята, по ремонту, что у нас выходит? Сейчас я дал 507 долларов. 507 долларов. Что в это включено? А, вот эта подушка сама, 197 у них стоит. Хаб-ойл масло они взяли, 15 долларов. Трейлер ваш, 39. То есть он еще и за мойку трейлера взял. Северный суплай, 12 долларов. Плюс мерчендайз какой-то, работа, ты пыры пыры Странные ребята, я сразу не посмотрел, но за мойку они меня взяли. То есть, они сами сначала мне разбили мой ойл потом его заменили, потом он попытался его, соответственно, починить, не получилось, он все равно льет. Ну ладно, но это пустяки, это мелочи. Короче, ребята, и того, что у нас получается. 500 баксов здесь, грубо говоря, 800, по-моему, я вчера отдал, да? 1000... 300, до этого я тысячу зашина отдавал. 2-300. И еще полторы. 3-500, так что ли? 300 за эвакуатор. 3-800, точнее, да? 2-300, 3-800. Вроде так, вроде так. Я не знаю, ребят, я надеюсь, на этом проблемы мои закончились. Ну, так бывает, что эта дорога всякая может случиться. Будем учиться. Я сейчас поеду, пока время есть. Я уже сегодня никуда решил. Я не еду, потому что уже вечер, уже нет смысла никуда мне ехать. Я сейчас поеду, наверное, сдам а вот этот домкрат свой. Помните, у меня 30 тонн, тоник, который не работает здесь буквально 4 минуты. Я их сейчас проверю, давление держит или нет. Потом поеду в домкрат сдаю, а потом поеду в номер, наверное, отдыхать сегодня буду. Высыпаться, завтра утром заработаю. я думаю, так. Это что мне нравится еще в Америке, что можно взять инструмент какой-то, да не, что угодно, телевизор, что хочешь. Попользоваться, а потом сдать. Но в данном случае я вообще не пользовался. И вы знаете, я помню комментарий, кто-то говорил мне, вот, попользовался, русский. Ребята, это вы русские. Это вы россияне. А я американец. В данном вопросе хотя бы я американец, понятно? для американцев это нормально. Взять, попользоваться или не пользоваться. Не подошло, сдал обратно. Что я сейчас и делаю? Он вообще не работает, поэтому я без зазрения совести иду давайте И вопросов вообще ни у кого не будет. Просто отдам. Они заберут и все. И все, ребята. Никаких качелей, никакой гарантии там. Что там еще, проверки, 10 дней, потом деньги вернем. Хочешь, кэш, а хочешь. Вернем на карту. Ребята, вообще никаких проблем. Мне просто было неудобно снимать, знаете. Помните, я тот раз снимал в Амазоне. Ой, в, в автозоне. Просто там мне, мне какие-то вопросы были. У нас нет кэш, ковид, не ковид. Всякая фигня началась. Я начал снимать. и Он тогда сразу и кэш нашел, и ковид сразу пропал. Поняли, да? А здесь мне просто неудобно сразу подойти с камеры, знаете, снимать. Ну, короче, тетя такая стоит. Я говорю, hello, I return. А, return, да, хорошо, дайте рецепт. Я иду даю Она проверяет все. И такая виновата, так в конце спрашивает. Ну, а что? Ну, ей видимо, надо указывать. Она говорит, ну, а что случилось? What wrong? Я говорю, он просто не работает. Я попытался поднять, он не работает. Но это правда. Вы видели, я 20 цветоном поднимал. Она говорит, ну, окей. Все, то есть человек просто выполняет свою работу. Просто выполняет свою работу. Работа заключается в том, чтобы обслуживать клиента. Покупаешь ты, возвращаешь ты, а, я не знаю, там еще что-то ты там делаешь. Это забота клиента. А твоя забота прихоть клиента исполнять. Все, ребята, каждый выполняет свою работу. Моя работа – возить автомобили, приходить моих клиентов исполнять. Хотят они туда доставить, хотят сюда. Во столько-то лучше, во столько-то. А твоя работа – это обслуживать клиентов на кассе. Все. И, и не скандалить, и не ругаться, и ничего подобного. Недавно, кстати, ребята, вот самый главный вопрос классный. Видите, я комментарии по, по ходу дела вспоминаю и на них пытаюсь вам ответить. Недавно комментарий а, прочитал. Человек спрашивает в Ютубе, наверняка этот человек сейчас смотрит этот видеоролик. Если я найду, я прикреплю. Евгений, а почему это происходит? Я недавно, говорит, смотрел твои ролики и, и действительно тебе там легко возвращают. Там с тобой так они мило общаются эти какие-то кассиры, да, то есть это вот вот так, на таком высоком уровне в Америке. С чем это связано? Может быть, они боятся, что ты им оставишь ревью, ну, какой-то комментарий, посоветуешь что-то. Ребята, я думаю, что основополагающее здесь это просто работа независимых судов, просто наличие судов, да, они априори должны быть независимые, Поэтому... Всем прекрасно понятно, что если ты сейчас не поменяешь, что ты обязан сделать, то человек пойдет в суд, и он просто выиграет, обжалует, победит, ну, то есть даже этот прецедент не нужен, они не хотят, не хотят этого. Понятно, что там вряд ли они там, а, виде меня, подумают, что я там пойду, ну, там, а, не, не с идеальным английским пойду куда-то там воевать. Хотя и такие случаи у меня были, вы помните, я отменял свои штрафы. Кстати, скоро пойдут по штрафу на рыбалку, по поводу рыбалки а, на суд. Так что, ребята, вот такие дела, я думаю, что основополагающее это просто независимые суды и в общем-то это многих на свое место ставит вернулся к отелю ребята у них тут своя парковка оказывается есть так что сейчас припаркуюсь пойду дела в компьютер по делу о я тут один кстати на траке у Них написано самой траки parking behind motel сзади мотеля паркуйтесь сейчас где-то здесь припаркуйте надеюсь здесь безопасно в принципе вон он пайлот парковка но ребята учитывая то сколько я время провел как бы в неволе Мне хочется на кроватке Поспать с интернетом, знаете с, Со всеми благами общества потому что, потому что у меня не было Интернета Ничего у меня не было, ребята, бедные и несчастные Поэтому паркуюсь и пойду Смотрите, у меня тут басик даже есть Можно искупаться Так, а где же мой номер? 202, это по-моему он там в углу, 235 То есть даже если 250 номеров Каждый номер где-то 70 баксов, то это сколько? 14 тысяч плюс еще три с половиной что ли, так? То есть 17 тысяч, ребята, в день, если полная занятость. Ну, конечно, не полная она. Сейчас хорошо, если там вообще процентов 30 занято, 20. Плюс уборка и так далее. Какие-то расходы. Ну, короче, такие цифры. Ребята, проснулся в 7 утра. Отдал ключи, забрал все вещи из отеля. И иду завтракать. Я не 7 утра работают в это классное заведение. Уже третий раз сюда хожу и все, и потом выезжаю. Ребят, 7 утра, еще темнотища. Позавтракаю и поеду. Приехал на, груз... на выгрузку ребята Феррари. Выгрузил предварительно два автомобиля других. Они не работают, они не завелись. Холодно. Посмотрим, как себя поведет Феррари. Феррари молодец. Только чек горит. И куча всяких лампочек. Ну и ладно, выезжаем Ребята, представляете, тормоза не хотят размокаться Я на ручнике сейчас выезжал, горячие Непонятно, может потому что не прогрелось, не дает, не знаю Ну ладно, пойду пока загружать следующий, сейчас клиенту напишу, что я уже здесь Мне, по-моему, сейчас надо их очередность поменять Женщина говорит, можно я сфоткаю? Я говорю, конечно Нужно, нужно, е-мое Сейчас будем заталкивать вот эту. Все, тачку отдаю клиент расписался на всякий случай запишу для себя что машина доставлена без повреждений машина дорогая всякие могут быть вопросы поэтому сделали фото Ребята, еду уже где-то 10 миль вот по такой местности. Вокруг меня горы, солнце сюда не доходит, и связи вообще никакой нет, ребята. Ни интернета, ни просто сотовой связи. Вот представляете, здесь где-нибудь сломаться? Вот прямо вот здесь. Ни обочины нет нормальной, ни связи нет, не ни позвонить никуда. И найти тебя никто не сможет. Разве что полиция будет мимо проезжать и остановиться спросить, нужна ли тебе помощь.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 Машина немножечко отмерзла, ребята, после минус 10, минус 15 градусов. Здесь сейчас где-то плюс 25, наверное, в Лос-Анджелесе, точнее в Сан-Диего. Я ее джампер подключил и завел. Первое. Поехали отдавать. Где-то здесь есть какой-то автосалон. Хорошо, ребята, обдувает. Сейчас найдем. Тачку доставил. Приняли, поехали следующую доставлять. Таким образом, BMW просто заодно спустился, ребят. И все, ее выкинул сюда. Готово. Следующий отдаю Мустанг. Надеюсь, он на и заведется. Привез Форд Мустанг. в такую компанию. сюда уже много раз приезжал. Они не знаю, чем занимаются. Я так понимаю, что они отправляют их просто. То есть они их, типа... Как она, компания называется, которая отправляет, переправляет тачки. Что-то машина не завелась, ребята. Видимо, не отмерзла. Жду, когда придет чувак, который заберет тачку, подпишет документы, и я поехал дальше. Подготовленная, ребят, видите, тачка под покраску. Все за, заштукатурено, зашкурено. Правда, вот здесь дырки есть, но ничего, они пену туда зальют строительную, обрежут аккуратно, подштукатурят, и можно будет красить, и красотка получится. Видите, они, видимо, в такие контейнеры складывают и отправляют их. Шиппинговая компания. Точно. I wanna dip in в карту. No, no, no, no not. Not Why? О, закрылся еще, смотрите Закрылся, что сделать Короче, учим он как жарко, учим, короче, этот Матный язык, ребята Вряд ли вам не нужен Ну, с такими ребятами только так Короче, привел тачку, ребята, вон она стоит. Хочу сдать. А они говорят, нужна маска. Хорошо, я одел маску. Надел маску, надел маску. А они говорят, знаете что они говорят? Они говорят, ты не чувствуешь себя хорошо. Ты должен сдать на улице. Я сейчас позвоню боссу. Хорошо, звони боссу. Ну, короче, надо давай звонить боссу. Босс говорит, жди на улице, тейка кофе, используй, попей кофе. Я вообще не понимаю прикола. Короче, они мне не хотят подписывать документы, а, соответственно, я не могу их в тачку отдать. Вообще не понял прикол. А этот чувак пришел, типа, ее защищать. Мужик, go on side, я сказал. Я говорю, ну ты пик босс, что скажем? Да, я босс. Короче, там не принимают, а здесь они закрыты. Эй! Hey. Все, ребята, вопрос исчерпан. Пришел ее босс. Этой сумасшедшей девицы. Ну, видимо, реально какие-то есть двиги. А, ну, то есть, на фоне всего этого, это не то, чтобы я ее хочу оскорбить, а реально на фоне всего этого у людей, наверное, бывает что-то. Пришел я босс без проблем. Да-да, что, чувак? Какую тачку? Какая? Кому он найдет? Давай. А, все, иди туда, сейчас тебя там встретит. Все, без проблем, поняли, да? Так что, я думаю, коронавирус... Ну, вот это, да, не то, чтобы коронавирус... Ну, ограничения, связанные... С коронавирусом вот таким образом влияют на психику людей. Вот он вот этот, который мне говорил, материл меня, чувачок. Сейчас я не спрошу, почему он сид-бельт не имеет. Он не пристегнутый, ребята. Hey man, why you don't have a Короче, он сказал, что я сейчас сделаю репорт в полицию, потому что он не имеет сид А он говорит, это моя территория. Я, типа, видите, как сразу ласково заговорил, уже не материт. Алло? Да. Ну все, но ну, тут вышел, короче, их босс, видать, нормально потому что баба там орать начала. Позвала чувака, чувак меня выгоняет. <смех> Видать, их босс вышел такой нормальный тип. Он говорит, да-да, все-все, давай, без проблем, все. Короче, ребят, вы же мне говорите, а что ты там не занимаешься своей деятельностью? Ну вот занимаюсь, чуваку говорю, что ты сидбел, ну то есть ремень безопасности. Он сказал, что я не на стрите, я типа порт проперти нахожусь. На Помните, как Путин не пристегнулся когда ремнем безопасности в КамАЗе? Что он сказал, ну точнее не он, что полиция сказала в ответ на заявление правозащитников? Он находился на стройплощадке. И все, ребята, никаких вопросов. Ну, в России так можно, мы теперь понимаем. А можно ли в Америке вот так, находясь на своей, ну, как бы, условно своей территории, условно, направит проперти, не не с ременем безопасности? Я не знаю, ребят, поэтому к вас, вопрос к вам. Вы же меня подстрекаете на это действие. Но, чувак, риторику свою изменил, там он меня материл и дигает отсюда, перед девушкой выделывался. А босс им позвонил, тот сразу, ну почему, ну и что, что я не имею был, ну и что, ну и что. Короче, какая-то неорганизованная компания. У них написано на самом деле, типа, разгрузка и погрузка вот здесь. И написано вот здесь сайт соответствующий есть. Знак такой, знаете? Заезжай сюда. А здесь заезжать, здесь некуда разгружаться. И мужик темнокожий, он заехал сейчас и начал разгружаться здесь. А он ему говорит, выгоняй. И тот начинает с ним спорить. В смысле выгоняй? Я два раза, говорит, тебе сказал, что мне нужно 20 минут. Типа, загрузить тачку. Он опять на него, тот ему опять говорит, выгоняй. Тот, ты меня не понял, я тебе сказал. Ну, короче, орёт друг на друга, кричат. То есть как-то странно организована вся эта работа. Он говорит, иди в офис первым делом. Я говорю, так я был в офисе. Он говорит, иди, э, иди к нему офис говорит. Я сюда пришел, тебе говорят, опять иди в офис. Этот чувак говорит, сейчас я сам схожу в офис. То есть странная фигня, но я одно знаю точно, ребята, что после таких скандалов и разногласий нужно тачку очень-очень хорошо осмотреть теперь, чтобы потом не возникло вопросов, что она была где-то повреждена, вот я специально записываю он тот чувак ругается то есть, короче, здесь такая недружелюбная компания все друг с другом ругаются темнокожий уже с тем ругается говорит, какого фига, ребята, вы что? сдурели что ли? самое интересное, ребята, что я что машину сама не имеет здесь сидбел здесь нет ремня безопасности то есть я даже сейчас сам пристегнуться не могу видите? а, вот здесь такие ремни, видимо что это за ремни? или это не ремни? что это такое? Что это такое? Странная фигня. А, вот оно. И что, это как работает? Странно, странно, как это работает. А, вот это как работает, как в самолете, видимо, да? Ну ладно, я-то буду использовать. То есть только Натали. Нету грудного. А я жду. We stay outside. Why I need a mask. Seriously? Окей, yeah. do. okay, where's the key? Короче, вообще сумасшедший. I can put this my phone. Just take a sign I need your personal car, sign I can't take sign for... I don't care, you're recording me, right? Be careful, very be careful, okay? I don't have a mask, be careful Be careful, man! Why you touch key? I... I feel not good Он говорит, ты себя плохо чувствуешь, говорит Мне... Ты себя, говорит, плохо чувствуешь, я не могу тебе поставить этот... А, подпись, я тебе не могу поставить Ты, говорит, сам должен я, говорит, тебе не могу поставить подпись, ты себя плохо чувствуешь. <ролевый> И говорит, ты, если маску не наденешь, я тебе не могу тачку принять, если ты не наденешь маску. То есть просто... Блин, вы просто, ребята, понимаете? Я понимаю, что среди вас много таких э, немножко, как грубо не сказать, повернутых на этой всей теме, масочной. Ну понятно, если уж вы говорите, что она нужна, но не до такой же степени, что она и снаружи нужна. Не до такой же степени, чтобы телефон не трогал, не до такой же степени, чтобы ключи опрыскивать чем-то. Ну блин, ну бред же вообще. Ну бред, просто невозможно. Ты, говоришь, не чувствуешь себя хорошо, я не буду тебе давать подпись, если ты не наденешь маску. То есть подпись дал, понимаете, до абсурда просто доходит. Маску снял, все вроде нормально. А ключи, что ж ты трогаешь, а телефон, что ж ты трогаешь? Он говорит, поставь сайт за меня. То есть подпись за меня поставь, понимаете? Я говорю: нет, так нельзя. Так, забираем тачку. BMW M8. Совершенно новый, еще в пленочке. Так, все стандартно. Ну, а, вот, надо направо. И теперь поехали. Поехали. Движок похоже сзади. Колонки такие, видите? В боковинках. Так, так, так. Ребята, пока жду диспетчера, он мне сейчас должен сказать, куда эту машину грузить. То ли наверху и прятать далеко, то ли она будет первой выгружаться, мне ее лучше с краю оставить. Короче, покажу вам цену. Вот смотрите, ребята, я так понимаю, это трешка, да? Смотрите, была 29, стало 20, пишут они. Ну, это, конечно, может вранье, но и тем не менее, эти цены тоже надо сразу скидывать, потому что участников можно найти дешевле. 33 была, 29 стала. Это тоже трешка, да, 19 тысяч трешка. Вот это что такое трешка, наверное, тоже 24, 29, 22. Негода, естественно, ничего нет. А вот это уже пятерка, да? 36 тысяч. 36 тысяч – это сколько в долг? Это около трех миллионов, что ли? Да, наверное, около 3 миллионов. Вот 38 тысяч, 27 тысяч. Короче, эти цены вам, в принципе, ни о чем не скажут, потому что, в любом случае, это очень завышенные цены. В автосалонах всегда дорого. А на Фейсбуке, кстати, здесь, знаете, как, ребята, машины ищут? Никакого авито и такого ничего нет. Есть хриклист, но он не популярный, сайт такой. А вот есть, например, на Фейсбуке Play Market. Извините, не Play Market, просто Market. Market Play или Play Market. Короче, Маркет есть. Маркет, так его называют. На Фейсбуке Маркет. И там все тачки продают, ищут, покупают. Там проще. Вот так, ребята. М8, ребята. Такая, кстати, есть в России, нет? Скажите мне, пожалуйста. Автосалон называется Александр. BMW Александр. Хотя официальный дилер. Я думаю, это какая-то контора. Машина короткая, но прям очень тяжелая. Очень тяжелая, как будто бы я Бентли поднимаю. Прям еле-еле форклифт -еле идет. Наверное, я кину сейчас на второй этаж. Сразу спрячу подальше. И пускай у меня там стоит. Вот, смотрите, начинающие драйверы. Вот так делать нельзя. Нельзя вот так машину возить. Видите? Он одну машину поставил наверх. Там, конечно, внизу еще одна есть, но тем не менее, наверху машину возить нельзя, когда у тебя мало машин. Твой трейлер склонен к перевертыванию. И очень многое начинающие водители таким образом попадают в аварии. На повороте центр тяжести наверху, и у тебя очень легко автомобиль переворачивается. Ребята, на сегодня все, мои загрузки закончились. Уже остальные автосалоны закрыты, поэтому мне нужно останавливаться на ночевку. Но в Лос-Анджелесе, как я вам уже говорил, мест для ночевки не так много. Парковок крайне мало. Поэтому, ребята, я еду на свою парковку, где я последний раз парковался в Лос-Анджелесе. Я ее специально отметил. Как я уже говорил, я такие Вкусные места запоминаю, отмечаю на карте. И вот сейчас я еду к Home Depot.